В среду, 16 ноября, в актовом в зале Института управления экономики и финансов КФУ состоялась встреча студентов 3-4 курсов со специалистами налогового отдела компании КПМГ. Дмитрий Сытов и Наталья Олейник презентовали работу компании «Дальнейшие перспективы и возможности», которые открываются перед сотрудниками и будущими практикантами компании. В рамках презентации были рассмотрены практические аспекты работы налогового консультанта, в том числе кейсы с практики группы управления персоналом и налогообложения физических лиц. Одной из целей встречи было привлечь студентов в уже состоявшуюся международную компанию и путем отбора выбрать самых талантливых и перспективных ребят. Мы бы сейчас уже в будущей компании, да, нанимая каждый год новых сотрудников, которые растут вместе с нами, мы бы хотели, что когда мы говорим о 4 четыре буквы КПМГ, у нас не спрашивают, серии, а, как расшифровывается, что это, откуда вы, мы бы хотели, чтобы ребята знали. Это Большая четвертка, это консалтинг. Я хочу заниматься или аудитом, или налогами, или еще чем-то. Ну, по крайней мере, люди бы знали, что это, что это в принципе. КПМГ уже не первый год сотрудничает с Казанским федеральным университетом, но из года в год численность заинтересованных студентов растет. Диана Шилова, Руслан Урозаев, Универньюз.